приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и в этом видео гороскоп на декабрь 2022 года для знаков Телец, Дева и Козерог для того чтобы найти свой знак вы можете воспользоваться таймингом который есть в описании под этим видео этот прогноз вы можете смотреть по своему солнечному знаку а также по знаку вашего асцендента. кстати не забывайте ставить лайк этому видео также пишите комментарии для того чтобы у нас с вами была обратная связь и чтобы видео на канале появлялись чаще тельцы начинаем с вас Начало декабря будет довольно-таки эмоциональным периодом, и на это есть веские астрологические причины. В первую очередь это то, что 4 декабря будет солнечное затмение. Оно произойдет в вашем восьмом секторе финансов, ресурсов, материальных ценностей, но это также сектор риска и перемен. Часто, когда по этому сектору происходят какие-то астрологические события, это может давать ощущение волнения, поскольку человек так или иначе понимает, что грядут какие-то изменения, перемены, и не всегда есть желание их самостоятельно инициировать, поэтому перемены могут будто бы извне приходить. К тому же восьмой сектор связан также с смелостью. И часто, чтобы принять те события, которые приносит этот сектор, важно проявить смелость, решительность и, скажем так, посмотреть правде в глаза. И восьмой сектор считается водным, то есть это эмоции, конечно же. Поэтому все события будут приправлены таким очень активным эмоциональным фоном. К тому же в начале месяца, первого числа, Нептун разворачивается в прямое движение в вашем одиннадцатом секторе. Это тоже может повышать эмоциональное восприятие событий, которые происходят вокруг нас. И э, это ощущается и в конце ноября месяца, и в декабре месяца. Так как Нептун разворачивается в вашем одиннадцатом секторе, то вы можете быть очень чувствительны по отношению к тем событиям, которые происходят вокруг вас, в том сообществе, в котором вы находитесь. Это ваш рабочий коллектив, это компания друзей, это, возможно, те группы, в которых вы в интернете состоите, те группы, в которых вы обучаетесь. В любом случае, это э, проявление эмпатии по отношению к тем людям э, в вашем близком окружении у которых в жизни происходят какие-то важные моменты. С 6 по 8 число Марс, находясь в вашем секторе взаимоотношений, будет делать аспекты к Юпитеру и Плутону. Это может давать ситуации, когда вы будете вынуждены, либо вы будете хотеть с кем-то взаимодействовать по работе, это может быть необходимость привлечь какого-то специалиста для того, чтобы реализовать то, что вы задумали. И учтите, что до 13 декабря будет период очень насыщенный, активный в плане работы с людьми. И в то же время может быть в это время повышенная конфликтность по отношению к э, тем людям, с которыми вы взаимодействуете. Лучше, конечно, эту энергию направлять на решение рабочих вопросов. С 7 по 12 число Солнце и Меркурий будут в квадрате к Нептуну. И это также аспект, который затрагивает вашу сферу взаимодействия с окружающими людьми. Поэтому в указанные даты и числа может возникать путаница в общении, когда сложно достичь взаимопонимания, поэтому данный период не подходит для первичного обсуждения каких-то проектов, так как есть риск, что вы будете по-разному представлять это все, и, соответственно, на начальном этапе может возникнуть много недосказанностей и недопониманий. Плюс этот период не подходит для того, чтобы важные бумаги подписывать, которые связаны с оформлением кредитов, крупными покупками, продажами, и для финансового планирования тоже не самое удачное время. 11 и 25 числа Венера будет проходить соединение с Плутоном. Первое соединение будет 11 числа, Венера будет идти вперед. И 25 числа будет повторное соединение, но уже с ретроградной Венерой. Поэтому события этих дней могут быть взаимосвязаны могут происходить те ситуации которые будут иметь повторяющийся характер но важно чтобы вы в первую очередь отслеживали свою реакцию на происходящее как вы воспринимаете то что происходит вокруг вас поскольку венера ваш управитель в этом месяце замедляется и 19 числа венера разворачивается в ретроградное движение, поэтому по сути, декабрь — это месяц вашего пути к себе. Если вы вдруг начали отвлекаться на какие-то внешние обстоятельства и ситуации, и мало прислушивались к себе, то в этом месяце однозначно вам нужно будет учитывать свое мнение. И так как Венера будет в вашем девятом доме, то это может быть ваш личный поиск истины. Изучение какого-то направления поиска ответов на вопросы для некоторых это необходимость развеяться куда-то съездить что-то новое увидеть разнообразить свои эмоции и впечатления но в любом случае вам не помешает оптимизм вера в себя вера в лучшее и возможность посмотреть на любую ситуацию будто бы со стороны. Кстати, 13 числа очень интересный день, поскольку сразу две личные планеты, Меркурий и Марс, меняют знак. И это делает энергии данного дня нестабильными, поскольку меняется знак планеты, поэтому могут меняться наши планы, наша мотивация, наши устремления, вот, например, утром. Вы ставите перед собой одни цели, но к обеду все может меняться. И поэтому не стоит прям супер важные дела планировать на этот день. 14 числа Марс будет в соединении с Южным узлом в вашем восьмом доме. Этот день довольно-таки травмоопасный. Если у вас есть к этому предрасположенность, и вы знаете, что вы... Попадаете время от времени в подобные ситуации, то можете отследить, что часто такие ситуации как раз-таки происходят на соединении Марса и Южного узла. Поэтому будьте поаккуратнее, если вы имеете тягу к рискованным каким-то занятиям, то лучше на этот день их не планировать. 19 числа будет полнолуние в Близнецах в вашем секторе личных финансов и самооценки полнолуние это своего рода итог возможность извлечь какой-то урок или в данном случае прибыль да, то есть вы будете в конце года настроены подсчитывать вот свой доход за этот год результаты финансовые которых вы достигли в этом году и соответственно будет желание ставить перед собой новые задачи на следующий год Интересно, что у вас в этом месяце как раз-таки благодаря солнечному затмению и полнолунию активна ось финансовая. Поэтому, безусловно, для многих из вас декабрь будет месяцем принятия важных решений в плане финансов. И, как я уже говорила, 19 -го числа Венера разворачивается в ретроградные движения в соединении с Плутоном. Это тоже такой момент... С одной стороны трансформационный, с другой стороны и финансовый. И это аспект перемен, поэтому многие из вас будут настроены решительно менять какие-то важные моменты в своей жизни. И Венера будет двигаться по пятнам по 29 января 2022 года. Об этом ретроградном движении у меня на канале есть отдельное видео. А также есть гороскопы для каждого знака на 22 год с описанием важных тенденций этого года. Поэтому обязательно переходите и смотрите, если вы вдруг пропустили эти выпуски. 24 числа будет третье важнейшее событие декабря. Я выделила для себя вот такие три основные события. Это, безусловно... Солнечное затмение, это разворот Венеры и это третья квадратура медленных планет. А на самом деле Уран и Сатурн были в квадратуре 17 февраля, затем 17 июня и это третий раз. Но квадратура еще продолжится и в следующем году. А с одной стороны по данному аспекту многие моменты нам уже будут понятны, мы уже сталкивались с подобными ситуациями но с другой стороны будет также и ощущение вызова что нужно справиться с какой-то ситуацией, решить ее тем более что эта квадратура затрагивает ваш первый и десятый дом а это дома которые связаны с вашей личностью и вашими целями поэтому опять-таки это уже ваши вопросы к себе. 29-30 числа ретроградная Венера, ваш управитель, будет в соединении с Плутоном и Меркурием. Это очень важный день для вас в плане коммуникации. Может произойти какой-то очень важный разговор, который будет менять ваше представление о чем-то. Это может быть важная поездка, это может быть решение бумажных дел. Но в целом вы будете настроены вот разобраться в каком-то вопросе, это момент такого погружения с головой в какую-то тему и момент сильной эмоциональной вовлеченности в какой-то процесс. 29 числа Юпитер переходит в рыбы, в ваш 11 дом, и это на самом деле хорошее событие, поскольку Юпитер в рыбах очень сильный, перед этим он проходил знаки, в которых он не обладает такой силой. И Удача при юпитере в рыбах имеет такой очень ярко выраженный характер особенно удачными будут периоды с будет период с марта по мая 22 -го года и об этом я тоже сняла отдельное видео это период соединения юпитера и нептуна ну что ж на этом буду заканчивать данное видео желаю вам прекрасного декабря и до скорых новых встреч пока пока Девы, переходим к вашему знаку и рассматриваем главные аспекты и астрологические события декабря месяца. Начало месяца будет очень эмоциональным, поскольку 4 числа будет солнечное затмение в знаке стрелец. Оно происходит в вашем четвертом секторе семьи и недвижимости, поэтому в коридоре затмений, то есть это в конце ноября, в начале декабря, вы можете серьезно задаваться вопросом, связанным с вашим местом жительства. Например, это ситуация выбора, когда вам нужно определиться, где вы хотите жить, каким должен быть ваш дом или ваша квартира. Это могут быть вопросы ремонта, вопросы покупки, продажи недвижимости. В целом взаимоотношения с семьей тоже выходят на первый план. И это осознание того, что нужно выстраивать эти отношения иначе, по-другому, по-новому. К тому же, Четвертый дом отвечает также за наше чувство безопасности и за основы, фундамент в нашей жизни. Поэтому данное затмение, скажем так, будет обращать ваше внимание и на эти темы. Что для вас является вот фундаментом, основой в жизни. Именно этому и нужно будет уделять особое внимание. К тому же 1 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем секторе партнерства и взаимоотношений с окружающими людьми, поэтому может быть сакцентирована какая-то важная и тоже эмоциональная тема в отношениях с каким-то близким человеком. Это может быть связано с вашим близким другом, или с партнером по браку, или с человеком, с которым вы строите отношения. Обычно, когда Нептун останавливается, и именно это происходит в момент разворота, то появляется возможность прояснить какой-то вопрос. Будто бы вот раньше вы были как в тумане, а сейчас все становится понятным. Это важная ситуация, когда вы тоже сможете для себя сделать выводы. И в совокупности с этим затмением это может дать очень важные решения и по теме брака, по теме ваших семейных дел. Хотите ли вы с этим человеком строить семью, не хотите? Хотите ли вы дальше с ним жить вместе или нет? И это все будет сопровождаться безусловно и такими эмоциональными внутренними колебаниями, когда нужно будет прислушаться к себе определиться и сделать выбор с 6 по восьмое число марс находясь в вашем третьем доме будет делать аспекты к юпитеру и плутону это период важных обсуждений но усите что могут быть эти обсуждения на немножко таких повышенных тонах поскольку марс часто дает некую такую конфликтность в общении поэтому важно в этот период все-таки свою энергию свою активность направлять куда-то чтобы она не вредила вам вот эта энергия которая будет при избыток в этот период это хорошие дни для обучения для того чтобы новый навык наработать для того чтобы куда-то съездить решить какой-то вопрос но опять-таки касательно дороги нужно быть поаккуратнее если вы опытный водитель и не попадаете на дороге в неприятные ситуации то вы можете этот аспект не ощутить если же вы скажем так чувствуете себя за рулем неуверенно то тогда лучше направить эти силы на обучение или на скажем так поход куда-то вот нужно сходить по делам развеяться то есть вот таким образом эту энергию выплеснуть с седьмого по 12 число будет очень важный период в плане коммуникации для вас поскольку солнце и Меркурий будут в аспекте к Нептуну идут аспекты на ваш сектор партнерства и поэтому вам в этот период важно видеть не только себя не только свои желания и потребности учитывать но и смотреть по сторонам, учитывать желания потребности других людей, особенно тех, с кем вы выстраиваете определенные отношения. И вот по данному аспекту есть возможность прикоснуться к с внутренним миром другого человека, лучше и более глубоко его понять. Но с другой стороны может и быть такое ощущение, что этот человек чужой для вас, если ну, на самом деле и раньше были предпосылки такие просто вы на них не обращали внимания. 11 -е, 25 -е число это очень важные дни и они взаимосвязаны поскольку будет соединение Венеры и плутона разница лишь в том что 11 числа венера будет идти вперед а 25 она будет двигаться по пятнам но в все равно отслеживайте какие события происходят в эти дни самое важное как вы на эти события реагируете это соединение произойдет в вашем пятом секторе поэтому может быть желание в какую-то авантюру вовлечься начать бизнес или куда-то инвестировать деньги может быть желание что-то поменять в отношениях это может быть даже желание разорвать эти отношения ради того чтобы новые, выстраивать. Но в любом случае это желание перемен и риска. И причем вы к этому будете относиться с легкостью. Но в целом Венера, не забываем, находится в Козероге. Это знак очень продуманный. Поэтому в личных вопросах вам нужно быть с холодной головой и понимать, что вы и ради чего делаете. Для того, чтобы не... Разочаровываться впоследствии. 13 числа будет интересная дата, поскольку Меркурий и Марс меняют знак. Энергия этого дня нестабильна в связи с переходом сразу двух личных планет из одного знака в другой, поэтому планы могут срываться, ваши цели могут меняться в течение дня не стоит планировать решение важных вопросов на эту дату 14 числа марс будет в соединении с южным узлом в вашем четвертом доме это опять-таки может дать такой импульс желания что-то принципиально новое начать э, в плане вот темы недвижимости либо затеять ремонт либо куда-то переехать ну вот что-то менять да когда не сидится, когда вот хочется что-то сделать. И к тому же данное соединение может также давать опять-таки повышенную конфликтность. Поэтому старайтесь все-таки направлять энергию на конструктив. Уборка, какие-то домашние дела и решение этих вопросов, но только не выяснение отношений. 19 числа будет полнолуние в Близнецах в вашем десятом доме. Это очень важное полнолуние, итоговое полнолуние 22 года. Оно действительно для вас вот по-настоящему высвечивает все достижения этого года, к чему вы стремились и к чему пришли. Может даже появляться вблизи этого полнолуния критицизм по отношению к себе. Может быть ощущение, что вы хотели намного большего, но получились не совсем то. Или наоборот будет повод для радости и для гордости и относитесь к этому нормально это момент вот, когда есть желание ставить перед собой новые цели и приходит такое сознание что скоро наступает новый год и поэтому важно все-таки понять да, свои ошибки которые были допущены в этом году осознать свои сильные стороны и правильно ставить цели на следующий год с 19 декабря по 29 января 22 года венера будет ретроградной в вашем секторе любви детей и хобби творчества поэтому большое количество энергии вашей будет направлено на эту сферу жизни в этот период вы можете принимать важные решения связанные с кем-то из ваших детей вы будто бы начинаете лучше видеть этого ребенка и лучше понимать, что ему нужно в этот момент времени. Что касается отношений, это тоже может быть вот момент перемен. Козерог это знак, который любит надежность, стабильность, порой даже предсказуемость. Поэтому если таких качеств в своем партнере вы не видите, если вы в нем не уверены, если вы с ним не можете строить будущее, и у вас нет общих планов на двадцать второй год, то в таком случае это может, скажем так, вселять неуверенность по поводу того, стоит ли эти отношения продолжать. То же самое касается вашего хобби. Козерог это знак, который любит достижения, развитие, прогресс, медленное, но уверенное движение вперед. Поэтому по ретро Венере есть шанс очень хорошо развивать свои хобби. И творческие проекты 24 числа будет третье за год квадратура сатурна и урана но на самом деле квадратура еще будет продолжаться в следующем двадцать втором году не настолько интенсивно но все же и э, квадратура данная уже проявила себя в феврале в июне 21 -го года и вот третий раз и поскольку это уже третий аспект то мы не настолько остро будем на это реагировать, но все же это момент поиска, осознания важных моментов и затронут ваш сектор работы. Поэтому вы будете тоже склонны критиковать себя внутри по поводу вашей работы, ваших достижений. Это, с другой стороны, может давать амбициозные желания раскрутить свое дело, добиться больших успехов но важно понимать что все что начинается по данному аспекту оно требует очень большого вложения сил времени труда поэтому прежде чем вы примете решение важно определиться что это действительно то дело которым вы хотите заниматься 29 30 числа будет очень интересное соединение ретроградной венеры плутона и меркурия в вашем секторе любви хобби и детей поэтому это может быть день важных осознаний, когда вы что-то очень глубоко прочувствуете, поскольку ваш управитель Меркурий находится в соединении с Венерой и Плутоном, поэтому однозначно это день очень эмоциональный, но в целом большую часть месяца Меркурий возле Венеры ходит в этом декабре, поэтому так или иначе вы будете э, очень восприимчивы в этом месяце и Именно это будет подталкивать вас к изменениям. 29 числа Юпитер переходит в рыбы. И это очень сильный транзит, поскольку Юпитер в рыбах находится в знаке, с которым он дружит. И соответственно он может максимально ярко проявлять свои качества, как планета. Чего не скажешь о Юпитере и его прохождении по знакам в последние два года. В общем-то, это положительное влияние на вашу сферу отношений, и вы можете вдруг вот, почувствовать, что вы заслуживаете большего, то есть могут повыситься требования, повысится ваша планка в личных отношениях. Но также это хорошее влияние для того, чтобы развивать ваше дело, привлекать новых людей, которым интересны ваши услуги. То есть в профессиональном плане это замечательный транзит. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи, всем пока-пока. Козероги, переходим к анализу вашего декабря и его астрологических тенденций. В первую очередь хочу сказать о том, что в декабре ведь начинаются ваши дни рождения, поэтому я поздравляю всех ранних козерогов. Кто смотрит это видео будьте счастливы всегда не только в следующем году пусть ваши мечты и желания обязательно все исполняются декабрь это на самом деле очень важный для вас месяц он будет вот так разворачивать вас по отношению к себе к вашему внутреннему миру чтобы вы обратили внимание на себя во-первых, в начале месяца, 4 числа, будет солнечное затмение в вашем 12 доме. Это затмение, которое всегда показывает какие-то скрытые ситуации: то, на что мы ранее не обращали внимания, то, что мы, возможно, в себе подавляли, игнорировали наши желания, наши амбиции. Часто вот у козерогов может быть такая проблема, что вы вот обращайте внимание на то, как надо, как принято, как было бы хорошо для всех. Но при этом можете в этой ситуации немножко себя так на задний план отодвигать. Поэтому данное затмение в первую очередь будет показывать вам то, в чем вы нуждаетесь. Для некоторых это может быть тема отдыха, для некоторых это скрытые возможности, на которые вы раньше не обращали внимания, для некоторых это возможность уединиться, куда-то поехать, где вам будет комфортно, где вас никто не будет трогать. Но вообще двенадцатый дом часто дает такой момент уединения, когда это вот единственное правильное решение, да? именно в уединении и полезные вот идеи рождаются и мысли правильно в голове формируются поэтому тема отдыха так или иначе для вас и в декабре и еще и в январе будет очень актуальной к тому же 1 числа еще нептун разворачивается в прямое движение в вашем третьем доме это может давать тоже мечту сильное желание куда-то съездить это может быть даже Желание обсудить какую-то поездку Это могут быть совместные с кем-то мечты Связанные с поездкой В любом случае это также и возможность Представить какую-то ситуацию Разобраться в ней по-другому Не так, как вы раньше в этом разбирались Это момент расширения в вашей жизни Это может быть расширение круга общения Это может быть возможность познакомиться с кем-то новым Выйти в новую среду людей и третий дом за окружение отвечает. Поэтому в целом это хороший период для того, чтобы лучше рассмотреть свое окружение, другими глазами, увидеть этих людей. И обращайте внимание на те знакомства и предложения, которые будут поступать в начале месяца. С 6 по 8 число Марс будет активным в плане аспектов. Он делает аспекты к Плутону, Юпитеру. И он находится в вашем одиннадцатом доме. Это период активности, направленной на группы, коллективы, на достижение результатов, поставленной цели, это желание и возможность проявить себя вот в каком-то обществе людей, в новой для вас среде. Это также аспект большого количества, огромного количества работы, которую нужно выполнять ради того, чтобы вот-вот уже достичь результата. Но в целом хочу сказать, что вот такая активность, вот вспышками, она будет проявляться в вашей жизни до 13 декабря. Затем Марс уходит в ваш 12 сектор, и это автоматически дает снижение активности. Поэтому если у вас будут возможности вот поактивничать в первой половине месяца, то обязательно это делайте, чередуя с отдыхом а вот во второй половине месяца уже может и не быть вот таких прям ярких вспышек да когда вам нужно прям очень сильно потрудиться очень сильно на чем-то сосредоточить внимание и это действительно период когда вы не только будете стремиться к отдыху но и такая возможность у вас будет С 7 по 12 число меркурий будет в квадрате к нептуну и этот аспект затрагивает ваш двенадцатый третий дом это может давать ситуации, когда опять-таки обсуждается поездка, обсуждаются какие-то проекты, но будет ощущение, что вы еще не до конца видите это, как это должно быть, вам может быть сложновато в этом вопросе разобраться, поэтому, скажем так, это не тот период, когда стоит ставить точку в вопросах, которые обсуждаются. Это касается и темы отношений с вашим окружением. И проектов которыми вы занимаетесь и дел которые вы ведете это больше период когда могут возникать самые разнообразные ситуации и это возможность посмотреть на эти ситуации с разных сторон не спеша и не пытаясь как бы сразу уже какой-то вердикт свой вынести и еще одна очень важная ветвь астрологическая для вас в декабре месяца конечно же связано с венерой в вашем знаке венера замедляется в этом месяце поскольку 19 числа она разворачивается в вашем знаке в ретроградные движения и 11 -е, 25 -е число это две очень важные для вас даты они взаимосвязаны 11 числа и 25 будет соединение венеры и плутона только 11 венера будет еще идти вперед а 25 го она уже будет двигаться по пятнам поэтому ваше эмоциональное состояние и события этих дней они могут быть каким-то образом взаимосвязаны, они могут к чему-то вас подводить что-то вам важное показывать подсказывать будьте повнимательнее в этот период также не стоит принимать в это время важные финансовые решения поскольку вы можете потом передумывать и можете пожалеть что слишком быстро решились плюс конечно же по теме отношений очень яркая линия начинается если вы мало времени уделяли отношениям партнеру то у вас будет такая возможность если вы мало времени в принципе личной жизни уделяли вы поймете что это важно для вас если вы скажем так, мало времени себе уделяли, и внимание вы тоже захотите вот проявлять эту любовь к себе в виде возможности отдохнуть, в виде покупок для себя. А плюс это также желание заняться своей внешностью. Но опять-таки, это не тот период, когда хорошо вот какие-то кардинальные изменения вносить, но это могут быть эксперименты с вашим уходом за лицом или возможно вы захотите сделать такую прическу как было раньше у вас ну то есть для повторов нормально а вот для чего-то принципиально нового радикального не стоит лучше подождать когда уже Венера развернется в прямое движение и на моем канале есть кстати отдельное видео в котором я подробно рассказываю о вот этих этапах до да, Венеры в ходе ее ретроградного движения Обязательно посмотрите это видео вот для вашего знака, просто необходимо проанализировать, увидеть для того, чтобы не допустить ошибок в ближайшее время. Поскольку период может принести очень много положительных моментов, но важно понимать, какие это моменты и как ими можно воспользоваться. 13 числа будет переходная такая дата, поскольку сразу две личные планеты Меркурий и Марс меняют знак и поэтому вы можете в эти дни ощущать такую нестабильность особенно 13 числа важно на этот день тоже не планировать важные дела такие вот решающие судьбоносные вопросы так как может быть такой момент когда внутри что-то меняется хотели одно передумали планировали сделать одно немного не туда все зашло Поэтому есть смысл подождать. 14 числа Марс будет в соединении с Южным узлом в вашем 12 доме. Это может обратить ваше внимание на темы здоровья, хорошо решать вопросы по здоровью, если они в этот период возникают. То есть если вы видите определенные сигналы, не игнорируйте их старайтесь использовать этот аспект для того чтобы ситуацию решить 19 числа будет полнолуние в близнецах в вашем шестом доме она тоже акцентирует вопросы здоровья работы рутины распорядка дня и полнолуние обычно дает такую итоговую ситуацию и несмотря на то что по логике вещей казалось бы такое полнолуние дает много работы но по факту это обычно вот ощущение, что нужно все-таки отдохнуть при избытка этих задач, поэтому важно все-таки в этом месяце вам правильно распределять свои силы и быть к себе более лояльным, позволять себе больше радостей, чем вы делали это раньше. И данная полнолуние поможет вам решить важные вопросы, опять таки по здоровью, рабо... вопросы рабочего характера, связанные с вашими подчиненными, с вашими помощниками, и расставить все по своим местам, возможно и делегировать. 24 числа будет квадратура Сатурна и Урана, и это третья квадратура за год, это вообще главный аспект этого года, аспект напряженный. Он затрагивает вашу сферу финансов, поэтому может давать вот такие импульсивные стихийные траты. У вас этот аспект был в феврале, потом в июне и в конце июня и теперь вот в конце года. Поэтому может быть вот у вас в конце декабря какое-то искушение куда-то спустить деньги, причем вы можете до конца даже не знать или это будет полезно или нет вот как эксперимент да вот по урану поэтому будьте поаккуратнее в этот период не рекомендую куда-то инвестировать тем более с учетом ретроградной венеры в вашем первом доме старайтесь не планировать крупные покупки и продажи на это время что-то радикально менять так как картина еще до конца не будет понятно и данный аспект продолжается и в 22 году но скажем так хотя бы после разворота Венеры уже в марте можно будет принимать решение поскольку в феврале Меркурий будет ретроградный 29 30 числа интересный такой период будет соединение Меркурия ретроградной Венеры и Плутона в вашем знаке это может дать важное такое событие встречу это очень эмоциональная для вас ситуация когда вы все воспринимаете вот, всю полноту этой ситуации да когда вы все цело вовлечены в какой-то процесс это очень интересно на самом деле как проиграется у вас этот аспект это может кому-то и прибыль очень хорошую принести Напишите потом в комментариях, могут быть, конечно, и стрессовые моменты по Плутону, да, но все же важно рационально, опять-таки взвешенно подходить к этим ситуациям и не форсировать события. 29 числа Юпитер переходит в Рыбы, и это хорошее положительное событие. Юпитер так на время заглядывал в этот знак в 21 году, но это уже такой окончательный переход. И в рыбах Юпитер очень комфортно, поскольку это знак э, дружественный да, по отношению к Юпитеру. И соответственно, вот все положительное, что связано с данной планетой, момент щедрости, э, такого великодушия, он будет проявлен максимально в период транзита Юпитера по рыбам. И это ваш третий дом, поэтому э, это развитие интеллектуальных проектов, если вы в них вовлечены. Это развитие ваших навыков, способностей, вашего профессионализма. Ну и плюс качественное такое окружение, которое будет вас не вниз тянуть, а наоборот способствовать вашему развитию. Это поддерживающее окружение. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Я очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.